Зовут меня Алексей Севастьянов. Я являюсь генеральным директором компании «Кабик-партнеры», состоящей из четырех основных направлений, которые охватывают ну, основные инструменты интернет-маркетинга. Поисковое продвижение, контекстная реклама, соцсети, пиар и много-много другое. Касательно ценности, которые мы даем рынку, ну, я могу отметить то, что мы... Позволяем клиентам воплощать их планы по росту, по развитию бизнеса. И что более важно, это искать новых клиентов, новые рынки, новые горизонты. за довольно-таки короткий промежуток времени сделали себе определенное имя в кругах. И в нашей отрасли нет таких историй успеха, когда относительно короткий промежуток времени новая компания, новый бренд был выведен на одни из лидирующих позиций. А сделать это удалось за счет того, что здесь встретились желания людей, их опыт и экспертиза, и чувство рынка. У нас очень сложно придумать что-то новое, потому что сфера довольно-таки изъезженная. Но, тем не менее, нам удается удивлять, так сказать, рынок своими подходами и тем самым подогревать интерес к своему бренду. Путь был на самом деле довольно-таки тернистый и связан был с ошибками Неправильные ставки не на тех людей, не рабочие продукты, которые uh -huh. пытались выпускать. Но в один прекрасный момент просто нам надоело упираться, постоянно биться головой о стену. И мы решили остановиться, понять на самом деле, что хочет рынок, привлечь хороших специалистов в плане продаж, и оно стало потихонечку получаться. И важная история – это еще интеграция команд, то есть умение объединить команду, продать им где-то идею, и сложно на самом деле получить какое-то там единодушие, но нужно сделать так, чтобы ребята достигли каких-то целей, чтобы они понимали, зачем. И вот, может быть, ты ключевые правила жизни ты для себя формулируешь, которыми хотелось бы поделиться с коллегами, которые вот этот путь управления сейчас проходят? Ну, первое и самое главное, я стоит работать с людьми, которым не предрасположен. Потому что ничего хорошего из этого не получится. А самое главное, в один прекрасный момент, когда будет необходим, ты не сможешь ему довериться. Второй принцип добровольно принудительной системы такая демократия, когда, в принципе, могут люди высказывать и должны высказывать свое мнение, но зачастую люди начинают какие-то идеи, начинание топить. Вот здесь вот необходимо перебарывать себя, продавливать определенные решения, иначе мы так и будем топтаться на месте. Третья, на самом деле, она такое жизненная, но в работе она тоже пригодится, что, в принципе, нужно шутить. Хороший, адекватный юмор к месту, он позволяет рабочий такой тяжелую, иногда нетущую обстановку, наоборот, разряжать. Но я опять же говорю, что это все должно быть в разумных пределах. В этом плане очень, кстати, хорошо история со системной работой легла, когда мы определили тайминг, повестку дня, и мы всех людей стараемся фокусировать, чтобы не выходили за пределы. Потому что очень часто есть соблазн начать обсуждать одну тему, пойти в дебри другой. Uh -huh. вот сейчас себя, я считаю, что приучили и сократили время на совещание. Как ты пришел к пониманию того, что в твоей практике поможет системная работа? Ну, изначально были там небольшой компании, и все друг друга знали, общались на уровне, скажем так, друзей. Но мы начали расти, выросли довольно-таки сильно, появилась такая группа компаний, и вместе с этим ростом три продуктовых команд не всегда был некий такой единый вектор и понимание у членов команды, куда мы идем. И, соответственно, проекты стали закрываться долго. Могли вообще не завершиться. То, что я увидел вот в системной работе, это как раз закрытие вот этой боли, связанной со сроками проектов и с некой вот этой единой фокусировкой. Поэтому сама системная работа, она просто на 100%, на 146, я сказал, процентов попадала вот в то, что нам нужно было для дальнейшего роста. Потому что мы топтались на месте. Мы знаем одно и то же, мы уже не в первый раз говорим про одну и ту же тему, мы какие-то планы там выносим, есть какие-то ответственные сроки. А Показатели говорят о том, что мы не на йоту, там не сдвинемся. Что стало самым главным инструментом для тебя? Конвейер. На конвейер мы перенесли основные бизнес-процессы, перенесли сроки задач по подразделениям, соответственно. И мы теперь можем объективно смотреть, где у нас идет проседание, на каком этапе, в каком отделе, на каком человеке. Чтобы у нас все было хорошо и клиенты там купались, LTV должен быть высоким. Теперь можем смотреть, за счет чего мы можем снизить отвал клиентов, где мы можем сработать лучше. Вот это я считаю, на самом деле, таким основным. Что бы ты пожелал тем, кто сейчас принимает это решение? Вставать на рельсы системной работы, менять свою культуру, изменять свои привычки управленческие или пока еще посидеть, подождать? На самом деле я бы посоветовал, конечно, заниматься тем, что внедрять системную работу. Я бы, безусловно, рекомендовал обратиться к вам, потому что зато... В период времени, который системная работа внедряется на предприятиях, видно, что уже сделана очень большая выжимка, предъявлено большое количество методик, подходов, крещено с нашим менталитетом. И по тому, как это ложилось на наших руководителей, видно, что методика универсальная. И она хорошо ложится на людей с разными психотипами и с разным уровнем интеллектуального развития. Поэтому... Я бы как минимум порекомендовал бы в эту сторону копать. Просто самим до этого нужно будет идти дольше. Спасибо тебе. Вместе победим. А. Да, вместе победим.